Всем привет дорогие друзья! Сегодня обзоре у нас Airdrop, который проходит на бирже Eubit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars каждый день до старта торгов, который откроется в июне. Плюс будет фарминг, памп. А пока зарабатываем монеты. Стараемся выполнять как можно больше заданий. Я раньше игнорировал за проверку пользователей. Сейчас разобрался, вчера показал. Или не вчера, а в своем прошлом видео показал как выполнять задание вот у меня 10 плюсов из 12 и 2 минуса возможно я не ту кнопку нажал или что-то не учел при проверке хотя там ничего сложного нет например за твит в твиттере или пост в фейсбук если у кого работает всегда есть описание что нужно для выполнения То есть скопировать вот этот текст, разместить его на странице. Нажать на дату время поста после размещения. Он у вас откроется в новом окне. Вы копируете ссылку из браузерной строки и вставляете сюда в ответы. Нажимаете кнопку Проверить, получить. Все. Ну а нам нужно наличие вот этого текста для проверки пользователя. То же самое. YouTube, TikTok. Главное, чтобы было описание. И все условия выполнены. Моя реферальная ссылка в описании под видео. Кто первый раз, пройдите легкую регистрацию. Займет одну минуту. И начинайте пользоваться биржей. Мой вам совет еще установить. Подключить 2 ФА. Перед сканированием кода. Сделайте его скан. Плюс текстовую часть. Кода. Сохраните блокнот. Все эти данные уберите на флешку для восстановления. Установили два FA по новой, отсканировали код и продолжили пользоваться своим аккаунтом. Кто с мобильных устройств регистрацию можете пройти, отсканировав код, заполнить данные и начать пользоваться биржей, зарабатывать токены.